Немножко вяленькая струйка. Бывает. Нет, нет. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Я Тилька, а это. Это я, всем привет, меня зовут Лиса, и Тилька снимает меня дома, а я по кофе, и мне хорошо. Ну да, я просто люблю по тяжим домам ездить. Сегодня мы с Лисой будем заниматься рукоприкладством. Рукоделием, ты хотела сказать. Нет. Или ты хотела сказать рукоприкладством? Рукоприкладством, потому что мы... Обязательно запомните этот момент. Будем класть руки. Больно, между прочим, печень. Да, я раться. это осознала. Да, осознала, я думала, <с> это будет не больно, но это неприятно. Но это оказалось печенье. больно. Короче, я купила вот такие вот наборчики в IKEA. Мы будем их с тобой собирать, не знаю, что из этого получится, потому что мои руки сами знаете, откуда все всегда растут, правильно из Жепи. Что? Там год. Там Давай раскрывать и будем пытаться строить дом. То есть ты решила построить самый дом. Конечно. Умный дом. дом. где-то у меня будет свое жилье. О, как это вкусно пахнет! Я хочу это сожрать. Ой, ой, ой, ой. Я первый раз собираю такие домики. Я тоже первый раз сейчас буду это делать. Я очень мило. Офигеть, мне так нравится, как она пахнет А У меня ломаный, у меня ломанный, смотри У меня ломанный был Все, извини, будешь клеить У нас есть клей вот такой вот У меня ломанный был Трагедия, трагедия Почему у меня домик ломанный? У меня не только домик, у меня еще фасад ломанный Почему ты что мне принесла? Почему они все... Ладно. Да ладно, прям все. Все, все сломаны, ну прям все, маленькие. Вот. Да, действительно, все важные детали у тебя сломаны. Ну, тебе, да, работать с этим, поэтому работай. Вот тебе клей. Вот тебе твой набор вот такой вот декорированной штуки, ты четкую силу, а как ты склеивать будешь? Ты же понимаешь, что типа, если здесь трещинка, ты еще можешь склеить, но если ты откусишь, ты уже не склеишь. Ну и что, мне было вкусно. Я считаю, что важно, чтобы было вкусно. Смотрите, я сначала вот это все выложу, потому что я ни разу такое не делала. Не знаю, как вообще делать эти домики и как он должен вообще выглядеть. А В она вообще... там должна тяжело тащиться, да? Конечно, она должна склеивать, это клей написано уже. На, вот тебе, смотри кусочек. Хочешь печеньку? Да. Он съел мой палец. Это какие-то зубы. А, а, похоже, мне эта деталька была все-таки нужна. Ну, извини, могу вернуть. А подожди, а как этот домик должен выглядеть? Подождите, у меня тут момент истины. Сейчас мне нужно сделать грунтовку и шпаклевку. Подожди, а это, это, это где? Как, вот так? Нет, как-то не так. А как? Блин, мне так нравится это делать. Офигеть. Слушай, это топовая тема. Почему мы делали это раньше? Хватит думать. просто возьми и сделай что-нибудь, и тебе понравится. Я не могу понять. Подожди, как это? Наташа, ты чего? Тельняшка ты такая стильняшка, хочу тебя отметить. Есть вся инфа, инфа без лобаков. Это была вся инфа. Видите, как только строю дом и а как строю дом я. Ну, давай посмотрим, кто соберет дома лучше. С инструкцией или без. Вот я буду человеком без инструкции. Хорошо, я буду человеком, который дотошно делает все по инструкции. Я бы хотела, чтобы у нас были такие домики. Ну, в смысле, не верно, чтобы они были маленькие, как миленькие. Ты, как ты ее выдавила? Она очень тяжело Она идет. <свят> она очень тяжело дается. <свят> Упала немножко вяленькая струйка. Бывает. Начало положено. Я у мамы умница. Да ты молодец, смотрите, как она как она сделала... Ты? А ты погладишь меня по головке? Спасибо. Я тебя постучал, но не за что. Мне нужно восстановить все. Не просто взять и склеить, как некоторые. могут взять и восстановить. Ты да ты что, дала, ты да? Такую? Нет. Я, Нет. Ты видишь, я червячка своего додавить не могу. Ну извини, то, что у тебя слабые ручонки, это говорит о, о, о том, что ты плохо с червячками обращаешься. Большая часть моих историй связана с тем, то, что. Я очень просила меня разбудить на Новый год. Но меня, естественно, никто не будил, а потом мне говорили фразу «Ты так сладко спала!» Да ладно! У меня тоже была такая история. Все было еще более прозаично. Был Новый год, и причем было какое-то мероприятие дома, какие-то там гости пришли. Ну, короче, такая да. классическая фигня домашняя. Веселая. Нет. И я сказала, обязательно меня разбудите, когда все гости придут, и вы начнете есть, потому что я, я очень хотела жрать, потому что я видела, как много салатиков там всякой странной фигни готовилось. Я очень хотела, с этим. Все это поесть. И чтобы вы думали: меня никто не разбудил. И чтобы вы думали, я пошла пожрать к холодильнику, и там практически ничего не осталось. А то, что осталось, все съели. Практически все съели. Осталась одна ерунда, какая-то залежала с вечера. Типа салат мимоза. Типа того, да. И я была очень зла и недовольна происходящим. Мне сейчас будет предстоять важный момент, потому что я буду пытаться приклеить вот эту вот фигню, да, разбитую. Я думаю, ты должна справиться, если что, мы объединим наши усилия и продолжим рассказывать крутые новогодние истории. Надеюсь. Ну что, рассказать историю, да, неловкую? Конечно, давай, жги. Короче, когда я была мелкая, я однажды спустилась к елке, так. и у елки стояло очень много всевозможных подарков. Угу. В больших коробочках, в маленьких, но все они были достаточно яркие и красочные. Ну, понятно, И, да, естественно, так как я персонаж ЧСВшный, я подумала, что самая большая Яркая коробка, самым большим красным бантом предназначается кому? Конечно же мне! Я человек не самый терпеливый, поэтому... Взяла ее, видимо, да? Я просто взяла эту самую большую красочную коробку и забрала ее себе в комнату наверх Типа мне было в принципе поправано здесь этот Новый год Мне главное было достать подарок, потому что была одна вещь, о которой я очень сильно мечтала И я подумала, что она там И как раз по размеру подходила И что ты думаешь? Через несколько часов Сейчас родители и спрашивают, типа, что вообще происходит Где подарок? Я спрашиваю, Дарок. какой подарок? Ну и они говорят, что пропала большая коробка <зас> Типа случайно я не брала А я уже типа ее дело, Во всю сижу там наслаждаюсь своим подарком И ты знаешь, я думала, что они оставят мне этот подарок А мой подарок отдадут этому ребенку да, нет, нет да. Они заставили меня отдать и забрать обратно Mmm. Yeah. На Новый год у меня была всегда под елкой, стояла снегурочка. Такая снегурка, эсп... да, фигурка? да? Стабильная. Вот эта, да, да, да, да, да. Такая она стоит, как сосна, я не знаю, как это объяснить. Я ее искала, ходила очень долго искала, всех спрашивала, но никто мне ничего не сказал. Так. А у нас, когда мы жили в частном доме, у нас была своя котельная. Угу. Типа пошла посмотреть, вдруг ли она где-то там лежит. Только не говори, что твою снегурку запихнули в дымоход какой-нибудь. Но ну, она случайно упала рядом <гас> вот с этой штукой, которая как-то грелка, вот которая разогревается. Нет! И она поплавилась, и она была наполовину. Черный. Тебя это расстроило? Ну, конечно, расстроила. Ты знаешь, напомнила мне тот случай, когда я очень долго искала куклу Барби, а потом также нашла ее в той кладовке, потому что и кто-то ей отрубил голову. Чего? Я тебе серьезно говорю, что я находила за бред? куклу Барби. Сатурн и было... башкой. Нет, не сатурный, именно сатрубленный. То есть, вот есть же у, О, у них господи. шарнир в голове. Да. Этот шарнир был вот пополам, так Да. И у куклы типа не совмещалась голова с телом. Да, выпендривалась, да, когда? Да, сейчас, вот так вот я сделала, смотрите, опять прокручиваем. Вот это вот это такой лайфхак. Если будете собирать этот пряничный домик, вот куда-то вот прокручиваете, и она лезет. Теперь смотрите, я вот так вот беру. Вот так вот ее. Оп. А, низко не так. Ой, что-то там хрустит. Он уползает. У меня крыша едет. Да, удивительно. У меня съехала крыша. Блин, у меня тоже какая-то фигня произошла. Только она разваливается. Сейчас я тебе сделаю. Ладно. Сейчас все будет. Дошел. Что ты сделал? <свят> не ломай мой домик. Я пытаюсь его. Вот стоп, вот все, все, стоп, стоп. Вот этот чуть-чуть надо. Вот так, смотри. Так. Ай, там кусок дом свалился. <свят> <свят> <свят> <свят> Блин, мой домик. Оставь так, это будет хижина лесоруба. Вот Ой. мать насилует мой домик уже. И мы все, так... все, не трогай. Вот нормально он встал. Чуть будет скривенцо, это его изюминка. Значит, у нас будут отличающиеся дома. Да, <свят> действительно. Как это херовая труба получилась, если честно. Во, нормально, смотри. Нормальная труба у Кривая. Душевная. С твоего домика трубу взяла. Да, точно. Видишь, вся кривожопая. Ой, все, у меня вот тоже с трубой пошла какая-то жопа. Нет, ладно, я как-то ее все-таки пиндюрила. Не скажу, что это эстетичный домик, который захочется съесть, но, наверное, в этом и смысл. Удовольствие будет его потом есть. Он отмучается. Это харчма получилась, а не труба. Прошать только один дом, то ему уже ничем не помочь. Поэтому я предлагаю тебе тоже присоединиться к веселительным мероприятиям. В этом, кстати, наборчики есть вот такие вот дрожжейшки. Мне кажется, мы их съедим. Снежинки, кстати. А, и еще клеи. А, это не клей, это, видимо, цвета. Это да. цвета, это не клей. У тебя, по идее, точно такое. Поэтому давай это все да. объединим в одну кучу. Ну что, погнали. A few moments later. Ребята, мы это с Лисой сделали. Вот у нас такой получился дом. Оцените этот шедевр. Оцените мой шедевр одного до сети. Какой домик вам нравится больше? Голосайте в комментах. Но этот домик мы с Лисой сделали с любовью, потому что делали его вдвоем. Ну это развалился. У тебя не осталось вариант, кроме как принимать меня в свой дом. Надеюсь, если наш дом развалится... Я приду и поем его В общем, спасибо, что посмотрели это видео Подписывайтесь на канал Лисы Подписывайтесь на мой канал, пишите ваше мнение по поводу наших домиков Какое вам понравился больше, действительно А еще мы с Лисой хотим вас поздравить с наступающим Новым Годом И не будьте лохами Вообще не будьте дураками С наступающим вас Новым Годом Пусть он вам принесет много ярких эмоций и воспоминаний И мы пошли кушать дом нет, нет, нет, нет, нет, нет. Нет, мы не будем это есть. Мы не будем есть это. Хорошо, я через год приду, проверю, стоит он у тебя или нет. А я думала, ты особо заберешь забираешь, а тебе готова. Нет, готово. он останется у тебя. Спасибо. Да. Я через год проверю, останется ли он жив.